Электронный паспорт объекта учета возможно скачать из вгискаи формате .csv. Инструкция по выгрузке электронного паспорта объекта учета в формате .csv размещена на портале ру в разделе «Документы». Можно ли программное обеспечение, предназначенное для инвентаризации и управления имуществом, включить в состав объекта учета сорок первой классификационной категории? В соответствии с пунктом шестнадцать методических указаний по осуществлению учета информационных систем и компонентов информационной телекоммуникационной инфраструктуры, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31 мая 2013 года номер 127, сведения о специализированных программных средствах, клиентских приложениях, используемых непосредственно на рабочих местах пользователей, указываются в составе соответствующей информационной системы, а не в составе автоматизированного рабочего места. В соответствии с таблицей 1, приложение номер один к методическим указаниям по осуществлению учета информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, утвержденным приказом Минкомсвязи России от 31 мая 2013 года номер 127 системы складского и инвентарного учета управления закупками относятся к объекту учета 24 классификационной категории. Управление материальными и нематериальными активами. Какую стоимость указывать в поле стоимость поставленных товаров, выполненных работ и или оказанных услуг подраздела шесть точка пять электронного паспорта объекта учета, если государственный контракт заключен на одну сумму, но в акте сдачи-приемки иная стоимость по причине частичного расторжения государственного контракта в соответствии с пунктом шестьдесят восемь Приложение номер четыре К методическим указаниям по осуществлению учета информационных систем, компонентов информационной телекоммуникационной инфраструктуры, утвержденным приказом Минкомсвязи России от 31 мая 2013 года номер 127. В поле «Стоимость поставленных товаров, выполненных работ и или оказанных услуг» указывается стоимость поставленных товаров, выполненных работ, и или оказанных услуг по государственному контракту в соответствии с пунктом 71 приложение номер 4 к методическим указаниям по осуществлению учета информационных систем компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры утвержденным приказом Минкомсвязи России от 31 мая 2013 года номер 127 в поле «Причины отклонений от ожидаемых результатов» указываются сведения о причине отклонений от количественных и качественных результатов, предусмотренных государственным контрактом. В части поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходимых для создания и или развития, и или модернизации, и или эксплуатации объектов учета в случае наличия отклонений.